Hey. Привет, друзья! Вот что будет, если играть медиатором на балалайке. Дом начнет звучать. Ну что, выпуск сегодня номер 27. Читаю ваши комментарии. В Прошлый раз у нас закончилось где-то тут вот, да. Так, здравствуйте, есть ноты смуглянки. Нот смуглянки есть уйма. Их разных много, в том числе даже моя обработка. Заходите на мой сайт там в нотный архив вперед. Белла Чао нот, по-моему. А есть ноты тоже. Да, и гравипадовая ноты есть. В общем, Игнат Назаров, прежде чем мне писать, напиши, напишите этот запрос в Яндекс диск о Яндекс картинки. И там поищите в Яндекс картинках полно нот. Можно сыграть. Пальма де Майорка Шуфутинский. Пальма де Майорка отправляется в блокнот. Но с учетом того, что я, естественно, проверяю, есть ли ноты в интернете. Вот. Ну, еще, еще стараюсь смотреть, чтобы были, была музыка или песни были такие, хотя бы ну, более-менее известные, ценность какую-то представляли. Да? Сыграть, пожалуйста, плеер C на баллайке. Покажите ноты, пожалуйста. Вот Плеер инце тоже, давайте, отправляется во все подряд в список. Разберите, пожалуйста, песню «Люба мне, когда Дон разливается. Уж очень хочется. Так, авторская песня, по-моему, это не народная. Ну, кто-то когда-то здесь недавно написал ее, да. Так. Давайте. Какому, к такому большому количеству уроку неплохо было бы сделать плейлист на канале с разбиткой по уровню сложности. Но ну, это, конечно, если найдется время и желание. Да, идея это хорошая, у меня там плейлисты есть. Но по уровню сложности, ну, да, в принципе, можно. Да. А вот займитесь, грозный Владислав, сделайте плейлист, да, и пришлите мне его. Вот сделайте по какой-нибудь плейлист там, допустим, назовем его там условно, там советское кино или там зарубежное кино или там песни 80-х. вот, и мне пришлите. Я его к себе интегрирую. Не знаю, половину могу, но могу что-то сделать. Требую разбор. Кукла Колдуна уже давно есть разбор. Все нормально. Так, когда он стал слушать фоновую музыку, послушай «Фоновый дождь». Вот, да, здесь у нас записали, вот в этом «Homestay» или «Вилла», как хотите, называйте, да. В общем, вот так вот он выглядит наша вилла, где мы тут живем. Добро, вы можете разобрать песню «По диким степям за Забайкалья». «По диким степям за Забайкалья» отправляется в список. Мега круто, да, спасибо. Как песня называется? Тут их три, насколько я помню. Там и 18 мне уже, еще какая-то. В общем, там три песни «Руки вверх», то есть не одна. В этом городе, а в каком городе, я не знаю, не помню. Варене ага, спасибо. Творческих вам узбеков, спасибо. Но я люблю гитару. Ну, шо ж поделаешь. Я тоже люблю гитару, электрогитару. вот. Все любят гитару, да? Большевики играют на бабалайках и пьют водку из самовара. Ну ладно, пускай так, как скажете. С днем рождения, поздравить, бесплатно ставить мне подарок. Лучшая песня, из которых слышал. Так, короче, это сектор газа, да-да-да. Все, так, ага, вот, Мария действительно задает вопрос. Узел на нейлоновой струне получается неплотным, не развяжется ли он? Как затянуть сильнее, насколько сильно надо затягивать? Но по моему видео, помните, там мы делали с Димой, там максимально надо сильно, то есть стараться тянуть. Плюс к тому же это узел, который самозатягивающийся, то есть он не развяжется, он наоборот затянется во время того, как будете наматывать да, струну. То есть там вот, про эти узел, узелки, видимо, спрашивают, да? То есть это узел такой специальный, чтобы он не затягивался во время использования. Так, какой длины должна быть струна, чтобы аккуратно намотать на колок? У меня очень длинная, колка не хватает. Ну, естественно, он у всех, она у всех длинная, то есть там вот столько можно струны примерно смело откусывать, но я бы советовал сначала примериться, э, к, то есть сделать сначала петлю, раз, два, да, вот сколько-то там доставить, чтобы струна примерно вот на таком расстоянии от балалайки была натянута, то есть вы раз, натянули, и она вот так вот висит. То есть примерно с сантиметров 10 вы ее взяли, да, и тогда уже все накручиваете. Тогда да. Примерно, ну, сделать, значит, закрепили здесь, взяли струну и вот так вот натянули. Вот, вот, примерно такого рассто... э, вот примерно в таком положении хватит колка. То есть остальное, вот Дима предлагает откусывать, ну вот я и откусил. Раньше, помните, делал такие петли, ой, колечки. Вот, так что тише рулит. Красава, летью была лека, син, панкроф, обменяемый Можно ли разбор? Мое сердце остановилось. Мое сердце сплин. А что, классная песня? Давайте в этот самый, в, в, во все подряд, да? Они пели только добавляли крек-крек-крек. Жги. Так, жду. Боб Дилан, knocking он heaven's door. Боб Dylan, knocking on heaven's door. Отправляется вот туда же. Добавил не дабстепа, а фанка скорее. Ну, я в этих стилях вообще не разбираюсь. Как в этих стилях разобраться, непонятно. Их там миллион, когда загружаешь новый трек на все эти партнерки, вылезает куча этих стилей, какой из них выбрать, непонятно. И как с этим жить, я знаю, классический, романтический да, и так далее вот все наши стили. А вот эти рок и рок вроде, да? А их там тоже оказывается 158 штук. Так, плохо звучит третий лад. Я думаю, он ниже остальных. Очень неприятное бренчание. Можно ли как-то это исправить? Э, да, можно проверить, то есть взять линеечку металлическую, так поставить и посмотреть, как она там на просвет. Если действительно, если какой-то лад ниже, то, то действительно надо что-то менять. Вот. Либо приподымать сам лад. Вот. Приподымать сам лад. Э -э ну, если он действительно ниже или он просто уже э -э проточился, да, износ из износился Вот струна вот здесь сделала э канавку да, на каждом ладу и сделала сильно, как правило, да но третий лад звенит только потому, что он ниже, чем нужно по отношению к четвертому то есть тут надо смотреть, какой, на какой высоте четвертый лад то есть э тут тоже надо проверять и, возможно, просто нужно поменять лады. Вот и все. То есть все лады, в принципе, поменять. Mm -hmm. И не думать о том, что это третий лад. Потому что поднимешь третий лад, начнешь звенеть второй. Правда? <laughs> и так далее. Так, хоть песню про белую ночи а сейчас про чук чук Не ждет рассвета. Возможно. Так, Great Version, Very сон Спасибо. А почему подставку к балалаке не приклеивают на выверенном месте, как на гитаре? Ведь технически все то же самое, те же струны, те же мензу. Зачем сохранять, зачем сохранять подвижность? А еще делают ли балалайочные порожки из кости, например? Если нет, то почему и из чего, из чего делают? Ну, на последний вопрос делаю, конечно, из кости. Только не полностью, а, допустим, ставка или там три струны кости. Делают из дерева какого? Ну, палисандр, черное дерево, клеон комбинации этих, этой древесины тоже, то есть может быть верхняя часть из черного дерева и кость, да, кость тоже используют. А по поводу, почему не делают, как сказать, здесь, на деке, ну, это физика, чистая физика, выломает ее просто и все, тут ничего не сделаешь. На гитаре тоже бывает выламывает, да, если, ну, гитара просто толще дека, и там специальная решетка, насколько я знаю, да, внизу. А у нас всего три пружины. Ну, традиция такая, а, ну, почему на, на скрипке, например, не переделывают? вот тоже вопрос. Да? Чего вы к скрипачам так не обратитесь? Почему на скрипке, например, не э, сохраняют подвижность? У них же тоже подставка, она не приклеена. <с todavia> да? То есть у них также идет струна, натягивается и вот сюда, сзади, на задинку. Well, традиция такая. Большой палец, понятно, радуйся жизни, а вот правую руку наработать так, чтобы четенько, как у тебя получалось, эта задача. Да, согласен. Правой рукой надо именно тренироваться и, и отдельно тренироваться. То есть вы зажимаете и вместе со мной постараетесь сыграть такое же количество ударов. Но нарабатывается это только тем, что э, сидите много-много-много раз, как вы, там в боксе 10 тысяч ударов, да? 10 тысяч раз, чтобы отработать один удар. Спасибо большое, никогда на балалайке не играл, но так получилось, что 8 ноября наш 9 класс будет выступать на конкурсе. Времени, можно сказать, мало осталось. Мне сказали на балалайке играть. Спасибо большое, вы мне очень помогли. Вот так, видите, я помог даже, даже об этом не зная. Ну, шикарно, удачи, э, Света. Эх, кольца и браслеты. Ага, понятно, на балалайке она звучит как русская народная. Ну, пускай. Да, дай ты уже собаке поспать. Вот, Да, русский любитель посидеть, покачаться. А урна с прахом. А, матрешка. Почему матрешка там? Drunken Sailor. Drunken Sailor отправляется в список. Сертаки, Сертаки, она в списке, я все еще никак не, не сделаю. Так. Участники, понятно. Я, конечно, гитарист, но был лайк бомба просто. Спасибо. Да. Так, спасибо, спасибо. Вот are you, are you on the, the PIX? А, как вы смотрите на то, чтобы использовать медиатор? Медиатор, да, у PIX это имеется в виду лектор лектор косточку медиатор вот ну как я ну, хотите используйте пожалуйста yes you can use you can use pix вот if you want. если вы хотите используйте конечно же а так по, по сути мы играем пальцами вот а так для каких-то конкретных вещей ну будет звучать как домра шедеврально так спасибо Холодных, спасибо вы уже на гавайи перебазировались да, то почти. Тоже э, остров. Нужна баса. Бас, ага, ну, Пожалуйста, Дмитрий, пишите, делайте видео, присылайте. С удовольствием сделаю дуэт. Если запилите бас, я сделаю, выставлю на канале. Посмотрим, если хорошо получится. Шикарно. Сейчас пойду искать, можно на баллаке крутой роковой запил. Да, и все, кто хочет прислать мне видео для того, чтобы я опубликовал. да Если кто не стесняется и хочет продемонстрировать свое умение, вперед. Вы уже видели, как у меня ребята не стесняют, ну и плюс наши ансамблисты, да, вот, вот тоже молодцы все. Прошу прощения, если сравнить бы было, лайко, если сравнить было с гитарой, ну, струн 4, так, ну, резонатор вроде поменьше, а в остальном, в чем принципиальная разница в возможностях? Ну, это прям отдельная тема для разговора Елена. Ну, вкратце, во-первых, струн 3, не 4, да. Резонатор поменьше, потому что для, соответствующего, ну, как сказать, для такой длины мензуры да, нужен соответствующий резонатор по размеру, приблизительно. Да, и то резонирует только вот такая вот часть. Вот эти углы, они по сути не резонируют, они больше для красоты. То есть можно было вот так вот поставить, в принципе. Вот. Вот. Дальше, что еще? В чем остальная в принципе, а вот гитарист сможет так сделать? А? Не сможет, да? Так что в чем принципиальная разница в возможностей? Ну, каждый инструмент по-своему хороший, ты ничего не скажешь. Ну, вот. Где-то свои плюсы, где-то свои минусы. Так, ми миноре удалось подыграть вам, но не удалось подыграть чайфу. Фаде с минорой оригинальная тональность. Ну вот, а я слушал, была оригинальная ми. То есть они, видимо, и в той и в другой тональности играли. Так, я, а я правильно заметил, что на вашей баллаке гриб больше утолщается по ширине к основанию, чем обычно это бывает почему ну, вот у меня как раз таки обычно как вот она есть И бывает даже наоборот еще больше то есть здесь вот такое же расстояние а здесь еще больше то есть, сюда более. так что у меня не больше чем у остальных приблизительно одинаково можно разборчик песни тенгала комиссия негра так мексику ну да тенгала комиссия тенгала комиссия негра отправляется в разбор смогу ли я так зайдите гляньте что получается спасибо всем дарья ну Попробую зайти, хорошо. Дядя Сережа, посоветуйте, где, ну да, вот я ответил как раз. Дядя Сережа, посоветуйте, приобрести балалайку со всеми ладами, со всеми ладами, значит, смотрите, ну вот я могу Авито, музыкальные магазины, конечно же, в вашем городе, если они есть, конечно. На моем сайте можете выбрать балалайку воронцовочку, но это уже другой ценовой диапазон, да, то есть на Авито и магазинах можно подешевле найти балалайки, вот. А ну, на сайте у воронцовочка такой уже. Довольно прилично. Это Чингисхан. Ну, написано же, что это Распутин. Это Мурка, да, верно. Ну, вот Дарья начала отвечать все правильно. Так, собака круто подгаривала. Право, привет из Хуарезма, Узбекистан. Привет из Убуда, Индонезия. Успехов тебе. У вас прищепка тюнер балалачный или гитарный? Ну это просто прищепка тюнер, что значит баллачный он или гитарный. Там есть функция бас-гитара, там есть функция гитара, там есть функция скрипка, допустим. То есть какой вот он? Универсальный. Будьте добры, покажите упражнение для большого пальца, чтобы лучше третью струну зажимала. То она совсем глухой получается при игре. Упражнение для большого пальца. Значит, большой палец нужно разрабатывать, играть. Либо на третьей струне, да? Либо так по всему грифу, перемещаемся, вот видите, я его даже не отжимаю, вот, не так, не, не, не скачками передвигается, а просто, вот он есть, переехали, переехали, переехали, а затем две струны то же самое, и если вы можете это сделать, не отж... видите, палец вообще не не не вот так, да, а вот прям вот поставили, конечно, поначалу это будет очень тяжело и, скорее всего, невыполнимо, да, вот, сделать, то есть, скорее всего, вы будете вот так это делать, но постепенно, такими скользящими прыжками, скажем так, и получится, получится. Ну, вот у меня практика показывает, что где-то три недели потребуется на то, чтобы, ну, чтобы большой палец привык. <къем> Братуха, ты композитор. <къем> ну да, все, ну ясно, в общем, что-то что цифры просто, 329, что это? Ладно, ну на этом все. Спасибо за внимание. Мало вопросов как-то было. Но, в общем, жду в следующих выпусках ваши вопросы. Я постараюсь делать регулярно. Все, ставьте лайки, полайки. Увидимся. Пока.